Так, сейчас расшарим экран. Показ экрана. Так, и переходим на страничку с презентацией. Значит, буквально в пару слов о том, что же такое, почему вообще возник тариф автопилот. Мы в Хабере где-то порядка там... Двух лет назад начали работать с небольшими интернет-магазинами до этого мы работали только с крупными интернет-магазинами такими как розетка «Алло», фотос эпицентр стилус и различными другими интернет-магазинами и посмотрели как неплохо все получается то есть да у нас было на платформе много поставщиков которые очень успешно продавали свои товары на крупных маркетплейсах таких как розетка и так далее вот и в них в принципе, все очень хорошо получалось, все были довольны. В один какой-то прекрасный момент нас осенило, слушайте, ну реально-то наш инструмент, он вполне применим любому интернет-магазину, особенно если отдать управление этими инструментами внутри нашей платформы на сторону малого бизнеса. И мы решили попробовать. И начали вручную заводить, разговаривать, общаться по этой бизнес-модели с некоторыми интернет-магазинами, передаю привет всем, кто до сих пор с нами, на самом деле, наверное, процентов 80, кто зашли в изначальный наш период маркетплейса, стали с нами работать, и они до сих пор с нами работают, и это большая гордость для нас, спасибо, что вы с нами, мы вас очень любим. В итоге мы начали работать с интернет-магазинами, в таком более ручном режиме, так как наша платформа, она не, изначально не создавалась под мелкий бизнес, под e-commerce, да, это была такая бизнес-сеть. Следовательно, мы операционно переваривали определенное количество интернет-магазинов. Так, вижу сообщение, в чем ваше преимущество, не увидел от кого. Ладно, после я отвечу на все обязательные вопросы. Мы э, поняли, что мы не можем операционно хорошо обслужить в формате ручном да, большое количество интернет магазинов Следовательно, у нас был только один путь: двигаться в сторону self сервиса А что такое self-service? То есть, кто из вас понимает в SaaS терминологии? Да, это такой подход э, к созданию платформы продуктовой, э, продуктовой э, в котором Пользователь сам может в принципе, прийти, разобраться, все настроить, там, пользуясь обучающими материалами, пользуясь э, различными, э, там, я не знаю, как, как говорит наш маркетолог, Learning Management System, LMS э, и так далее. Вот. Соответственно, мы сейчас говорим о том, что хабер стал, ну, вырос до тех размеров, когда мы готовы запускать большое количество э, небольших интернет-магазинов. Следовательно, мы создали вот этот вот тариф Автопилот, который полностью бесплатный, да, это полностью тариф, который подходит для малого и даже микробизнеса, для того, чтобы попробовать бизнес-модель маркетплейса, да, попробовать ее все преимущества, возможно, увидеть те недостатки, которые в ней есть, ну, безусловно, в любой бизнес-модели есть свои недостатки, да, и быстро запустить свой небольшой бизнес, либо дополнить существующий. Итак, тариф Автопилот на Хабер. Как бесплатно запустить маркетплейс? Marketplace. marketplace, в принципе, бизнес-модель маркетплейса – это для многих единственный шанс выжить. То есть, да, почему, почему мы так говорим? Да потому что, посмотрите, что происходит. То есть большие игроки один за одним становятся маркетплейсами. О чем это говорит? Что этот товарный ассортимент будет закрывать 98% всех потребностей, всех категорий потребителя. Да, следовательно… Максимум трафика уйдет туда, следовательно, ну, мелкому бизнесу со своим интернет-магазином будет все сложнее и сложнее конкурировать. Либо нужно будет уходить в какую-то очень не узкую нишу, да. это тоже хороший вариант, либо же нужно конкурировать, пользуясь какими-то инструментами. Да. Например, Хабер это один из таких инструментов. Что такое Хабер на сейчас для небольшого нишевого маркетплейса? У нас для вас уже собрано 580 – старая цифра, уже 630 у нас проверенных качественных поставщиков. Да. В некоторых, конечно, исключениях каждый месяц мы отсеиваем определенное количество поставщиков, которые не справляются либо с СЛА, либо с гарантиями, которые они дают маркетплейсам. Вот. Это уже порядка 500 плюс маркетплейсов в разных стадиях подготовки и выхода на рынок. Это порядка 700 тысяч товарных позиций, доступных к выливке на интернет-магазины, более 3000 категорий. То есть мы можем говорить и констатировать то, что наше товарное предложение сейчас, в принципе, закрывает практически все потребности в ассортименте э, у интернет-магазинов и маркетплейсов. Да. Хабер, да, это донор нужных товаров. Опять-таки, 3000 категорий, плюс витрина наша создана для, не столько, наверное, для суперудобного поиска товаров, да, как мы его привыкли понимать в, в сишном сегменте, да, вот как мы идем на розетку, что-то там себе покупаем. Но Он создан для больше массового выбора, да, у нас присутствует ряд тех параметров, которые очень важны для бизнесмена, то есть вы можете отфильтровать по комиссии, которую вы зарабатываете с заказом, вы можете отфильтровать по рейтингу поставщика, вы можете отфильтровать по дате добавления товара и так далее и тому подобное. Это все у нас реализовано в Хабере. В дальнейшем я продемонстрирую, в принципе, путь, как нужно что делать, да, покладываю вместе с вами на кнопочки, покажу, где зарегистрироваться, как попробовать, чего бояться, чего не бояться, так что это будет немножечко еще дальше. Так, следующий слайд. Это тоже о том, что Хабер это донор нужных товаров. Вот мы в Реал Тайме показываем наличие и наличие, мы показываем статус, насколько он загружен, если он в выгрузке в XML либо в CSV. Также мы непосредственно генерируем генерируем множество различных форматов в выгрузах под различные CMS-платформы, под различные маркетплейсы, такие как ну, обычный CSV-формат, который можно редактировать под XML под розетку, под XML-пром, YML Яндекс, многие пользуются до сих пор этим форматом. Да, Яндекс сокращенный, опять-таки, этот формат для передачи чисто там цен наличия. Вот Другой формат, это формат, который вы можете запросить у нас, если он вам нужен, кастомный какой-то. Да, под фото под алло, опять-таки, ало сокращенный для обновления только цены наличия. Вот, Супердилы в цене также мы генерируем вот такие ямы. Давайте так, для большинства, для большинства всех интернет-магазинов в Украине подходят выгрузки пром, и подходят выгрузки в CSV, и подходит розетка. Вот. Ну, это так, если мы берем там, 90% всех выгрузок. Если что, мы можем кастомно вам сделать любую. Итак, бесплатный тариф автопилот, работа с платформой без личного менеджера. Автопилот – это полноценный тариф для магазинов, с помощью которого вы можете бесплатно использовать весь функционал платформы. То есть загружать товары, ну, сначала искать их, потом загружать, продавать и зарабатывать с каждой транзакции. Зарабатывать с нами довольно легко, просто и понятно. Почему? Потому что, опять-таки, по модели маркетплейса цену выставляет мерчант, да, ваша задача просто использовать и брать те товары, которые вам интересны с точки зрения заработка и с точки зрения трафика, который у вас имеется. Но, естественно, нам пришлось пожертвовать частью сервиса, чтобы вы имели возможность пользоваться платформой бесплатно. Да? Какие ограничения э, сейчас есть в пакете э, «Автопилот»? Давайте так, смотрите. Чтобы вы все понимали, что такое автопилот сейчас. Вот это у нас, по сути, начинается пилот автопилота. Да? То есть мы еще не запускали полностью автоматизированный тарифный план для marketplace. Соответственно, ряд ограничений здесь могут быть изменены. И в том числе было бы очень круто от вас вот прямо вот здесь, в нашей коммуникации, услышать, возможно, какие-то замечания, что вас смущает в этих ограничениях. То есть я обещаю на них прореагировать, да, и обсудить это с нашей командой. Не предусмотрена помощь личного менеджера. Первое. В плане не предусмотрена помощь личного менеджера по выбору, по выбору загрузки товаров, но предусмотрены инструменты, которые уже являются неотъемлемой частью Хабера, которые уже составляются нашей профессиональной командой для того, чтобы вы выбрали наилучшие товары, которые у вас лучше всего будут продаваться. Э, дальше я, конечно же, продемонстрирую, но... Э, чтобы вы понимали, например, подборки товаров, они формируются с учетом уже ассортиментной принадлежности, знаете, каждой группы товаров. Также смотрите выделение плашкой топ, это есть в фильтре, вы можете выделить, там мы выделяем самые топовые товары, исходя из нашей аналитики. Также вы можете смотреть по рейтингу поставщиков, это тоже очень важно, то есть чем выше рейтингу поставщика, тем возможно, для вас эти товары будут более подходящими, хотя ну, это не единственный критерий. Нет доступа к списку поставщиков, он в принципе и не нужен. Зачем вам доступ к списку поставщиков, если у вас есть доступ к списку товаров? То есть вот это самое необходимое, что нужно. Вы можете выбирать, опять-таки, фильтровать по поставщику в разделе «Все товары» да, и выбирать те товары, которые вам интересны. Недоступен функционал API. Но при этом есть полная синхронизация заказов и наличия и цены с порталом Prom.ua. То есть если у вас магазин на Prom.ua, то, пожалуйста, вы можете полностью синхронизировать всю работу, и ваши заказы, вы даже можете не заходить какое-то время в хабер, ваши заказы автоматически будут по передаваться и обрабатываться. Нет возможности писать ленту новостей хабер. Здесь тоже важный момент, то есть, опять-таки, мы говорим, когда мы говорим, что мы запускаем бесплатный тариф для всех, для многих да, интернет-магазинов, то мы должны понимать, что информационных вопросов может быть ну, действительно много. А лента новостей у нас является, это наш главный, по сути, рекламный канал для наших поставщиков и маркетплейсов. То есть для того, чтобы не спамить саму ленту и этот рекламный канал, то мы сделали такие ограничения. Да, но вы при этом можете просматривать ленту новостей, пользоваться э, ссылками в постах поставщиков и так далее. Э, ограничения также коснулись заработка, да, то, то, как мы выводим комиссию. То есть на бесплатном, тестов, на бесплатном пакете Автопилот будем выводить комиссию два раза в месяц. С датами мы определимся, обязательно повестим. То есть да, вы сможете заказывать выплату, но выплата будет происходить, ну, например, 15 и 30 числа. Да. Опять-таки, э -э, рекомендую э, сразу заключать с нами договор на ФОП, так как на ФОП выплаты происходят без снятия вообще никакой комиссии. Ограничение в 500 товаров, которые вы можете загрузить с платформы. На данный момент у нас есть гипотеза, что в принципе для старта, для старта бизнеса, да, и наши аналитические данные это подтверждают, что в принципе люди, интернет-магазины и маркетплейсы по начинают получать заказы с загруженных там, порядка 300 товаров. Да, если они загружают, ну выбирай эти товары, не просто вот первая попавшаяся. Соответственно, мы говорим о том, для того, чтобы попробовать э, начать работать, то 500 товаров вполне достаточно, особенно если мы пользуемся функционалом подборки топовых товаров. Вот. Э, Опять-таки, ребят, пожалуйста, напишите, если у кого-то есть консерны да, и э, какие-то вот вы чувствуете, что этот функционал, вы хотите работать на бесплатном пакете, но при этом функционал сильно вас ограничивает, пожалуйста, напишите, это обратная связь для нас очень важна, мы обязательно обсудим, да, и, возможно, пересмотрим некоторые из этих пунктов. По сути, про ограничения я рассказал, но, несмотря на все эти ограничения, которые у нас есть, Хабер для автопилота остается полноценной системой, которая может абсолютно, вы можете на ней работать, можете зарабатывать э, достаточную сумму, столько, сколько вы, в принципе, хотите, да, и при э, желании масштабироваться на уровень выше, да, то есть э, на уровень, так, среднего бизнеса, то, пожалуйста, у нас э, наши платные пакеты начинаются от 300 гривен в месяц, они довольно доступны, в принципе, для всех. И там у вас будет практически неограниченный функционал, плюс помощь личного менеджера да, по любым вопросам. Значит, буквально две секунды. Как, как подключить бесплатный пакет? Значит, бесплатный пакет автопилот подключается автоматически после регистрации компании в системе. Да, пожалуйста, хабер.про наш сайт. Переходите в раздел Продукты, там тарифный пакет автопилот. В автопилоте ставите зарегистрироваться, переходите на формочку регистрации, буквально 5 полей заполняете и сразу попадаете уже на свой автопилот. А, теперь хотелось бы немножечко показать, как это происходит реально вживую. Так. Давайте, наверное, буквально две, две минуточки я отвечу сейчас на вопросики. А, так, сокол есть этот вопрос, уже читал. В чем ваше преимущество от Fox или New Trend? Давайте так, смотрите. мы Fox, Fox значит, платформа Fox, да, насколько я знаю, да, это некая PIM-система, которая позволяет любому продавцу сформировать выгрузки, ну, прайсы, которые подходят разным маркетплейсам. Например, розетки, например, и в едином кабинете их обрабатывать. Ну, это sas сервис это немножечко совсем про другое. Мы говорим о том, что мы B2B-платформа, давайте так, b 2 b Marketplace, в который вы берете товары поставщиков, размещаете, продаете, и мы вам выплачиваем деньги. Да, это ну, абсолютно не… У нас, по сути, там функционал наш для маркетплейсов с выгрузками в разных форматах, это, по сути, есть Fox, ну, наверное. Я как бы не глубок в функционале данного. Так, ребята, New Trend, да, знаем, ну хорошие ребята, платформа. Э, наше преимущество, ну не знаю, по-моему, у нас гораздо больше ассортимента, да, и ну, мы специализируемся немножечко на другом. То есть, э, давайте так. Кто с нами давно работает, знает, что в Хабере присутствуют те товары, которые, ну нельзя, наверное, назвать вот трендовой вот этой вот. Не хочу никого обидеть китайщины, да. То, что там 50 гривен закупки стоит, а вы продаете по 400 гривен и зарабатываете сверх маржу на одной продаже. Мы занимаемся больше товарами народного потребления, да, постоянного спроса. Мы работаем над крутыми брендами. Если посмотрите, то у нас в пакете поставщиков национальные дистрибьюторы, производители, э, вендоры. Э, вот буквально недавно к нам присоединился крупнейший национальный дистрибьютор Югконтракт да, это э, комп, группа компаний э, Foxtrot, если кто знает, да. с нами такие ребята, как dc вы, наверное, тоже знаете, с нами такие ребята, как ERC, ну, немножечко мы в товаре так точно отличаемся, да, и э, мы платформа, которая объединяет поставщиков с одной стороны и маркетплейсы. насколько я знаю, New Trend продает либо товары со своего склада, ну, в общем, они занимаются непосредственно обработкой этих товаров, и того, товаров точно у нас в разы, в разы, в разы больше. Так. Будут ли еще такие же поставщики, как их контракт? Очень хорошо, что к вам начали заходить нормальные поставщики. Виталий, большое спасибо. Нам постоянно заходят нормальные поставщики. На самом-то деле. Вот. Но при этом, при этом, возможно, мы не дорабатываем в плане маркетинга. Да, и не всегда о них рассказываем. Конечно. Сейчас мы можем анонсировать, что мы работаем с крупнейшими в Украине поставщиками гаджетов, да, то есть вот ассортимент Citrus представлен этим поставщиком, наверное, наполовину, то есть вот он буквально сейчас на стадии загрузки пресс-листа. Такие производители там, гаджетов, телефонов, как OnePlus сейчас тоже заходят. Да, сейчас пять поставщиков подключаются с производителей одежды, украинских производителей. То есть, пожалуйста, приходите, причем у нас сейчас поменялась, ну как поменялось, вернее, дополнилась модель, при которой вы можете зарабатывать больше. То есть, а, у нас появился модуль, который отвечает за бонусную программу, когда поставщики бонусируют маркетплейсы за выполнение определенных целей, б, поставщики сейчас могут ставить процент выше, чем тот, который мы изначально декларируем в своем договоре. Прошу прощения. Виталий, обязательно будут. Вот Мы прям каждый день занимаемся тем, чтобы у нас самые крупные поставщики, те, к которым вы, маленький бизнес, не мог вчера достучаться, чтобы они были у нас, да, и вы могли через нас работать с ними. Если я на тестовом был, что мне нужно сделать, чтобы перейти на автопилот? Ничего не нужно делать, тестовый закончится у вас автоматически по истечению срока давности. Если вы помните, тестовый открывался на 2 месяца, и вы автоматически перейдете на автопилот. Так, Алексей, здравствуйте. По вашему мнению, прав ли Чечеткин, когда ставят такие жесткие ограничения для продавцов на маркетплейсе? Те бренды нельзя продавать, эти и, и прочее. Ведь это какая-то монополизация рынка, и мне кажется, настоящий честный маркетплейс так не построишь. Ну, наверное, будет не совсем корректно каким-то образом Владислава там как-то поправлять да, в этом плане. Давайте я выскажу скорее свое мнение. Розетка изначально была не была маркетплейсом, да, и там очень сильны позиции классического бизнеса, классической розницы. То есть это большой склад и какой-то канал продаж. Неважно, какой он. Люди заходят в магазин, либо люди заходят на сайт. Ну, это процессы те же, там, кроме логистики. Соответственно, ну, наверное, я по-человечески его в любом случае понимаю. То есть, конечно же, сильные позиции, эта часть бизнеса генерит наибольшую ревень, наибольший доход. Но Marketplace это та часть бизнеса, которая рискованная, но она растет быстрее всех. Почему растет? Ну, это законы платформенного бизнеса. То есть, там идет синергия поставщика и потребителя ценностей. Соответственно, конечно же, я за то, чтобы продавалось абсолютно все, ограничений не было, а была только рыночная реальная конкуренция. Пускай даже в пределах одного сайта, там той же розетки. Но опять-таки, это мое личное мнение. Нам, как, наверное, там мерчантам, вам, как мерчантам на розетке, ну, придется подстраиваться под эти вещи. Мы хотим, мы в Хабер заводим все без ограничений по брендам, естественно, не заводим те товары, которые ну, являются по нашему мнению либо некачественными, либо там, не имеют достаточных оснований верить их производителям, либо поставщикам. Да? Но мы у себя стараемся закрывать все согласно там, категорийной матрице, согласно э, брендовой матрице, А, Б, С, сегменты брендов и так далее. Мы проводим очень серьезную работу над этим. Так, если у меня есть техника... Apple, можно ли через вас выйти на Цитрус? Виктор, с Цитрусом мы как с маркетплейсом не работаем. Не работаем. И смотрите, по технике Apple вообще очень жесткие ограничения, в принципе, на многих площадках. Почему? Объясняю. Потому что это требование самого вендора. Ну, то есть поставщика, который имеет эксклюзивный контракт на территории Украины, то есть он продает через определенные площадки, там, Заключены долгосрочные контракты с ретро-бонусами и рекламными э, вливаниями. Добрый день. Не пойму, как зарабатывать на розетке, если мой заработок равно комиссии розетки. Александр Литвинюк. Все верно. Мы не говорим, что вы должны брать товары Хабера и заливать на розетку. Но на самом деле э, мы говорим о том, что гораздо интереснее и выгоднее открывать свой интернет-магазин, пускай даже на проме, да, и продавать через него, чем брать товары Хаббера и продавать на Розетке. Да, там э, комиссии действительно не сойдутся, потому что у нас во многих категориях очень схожи комиссии. Да, мы уже отвязались от комиссии Розетки, они у нас сейчас бывают разные, и больше, чем Розетки, и меньше. Вы можете посмотреть, выбрать для себя. То есть если вы, конечно, хотите, можете попробовать. Да, но э, мы все-таки о тех ребятах, которые хотят развивать свои небольшие маркетплейсы. И это, наверное, сейчас ключевое преимущество. Возможно, в дальнейшем у нас появится такая возможность, но для этого нужно скорее дать функционал, когда вы, как наш маркетплейс, но будете продавать тоже на маркетплейсе, э, имели, наверное, функционал наценки сверху. Да? Но тогда боюсь, что в силу вступит другой эффект, когда дорогая цена, и вы просто будете неконкурентоспособны. Вот, соответственно, соответственно, вот так. Так, ребят, ответил на вопросы, давайте продолжать, я перейду к демонстрации, как у нас все это происходит. Мы остановились на том, что вы прошли регистрацию. Вы, вы прошли регистрацию, вы сразу попадаете в платформу, в систему, да, и... В этой системе вам уже изначально присвоен пакет Автопилот, он бессрочный, да, вы можете пользоваться сколько хотите, можете прийти, посмотреть, потом вернуться через какое-то время. Конечно же, я вас не стимулирую так делать, делать надо лучше сразу, если решили заняться бизнесом, занимайтесь. Да. Но сейчас моя задача вас немножечко провести по, по функционалу, да, какие же у нас есть возможности ограничения да, в данных пакетиках и показать как же что нужно делать так при этом давайте вот вы зарегистрируетесь вы попадаете сейчас я зайду давайте одну секундочку буквально одну секундочку У -у -у. Вот там вновь прибывшего. Так. Ну давайте. Маркетплейс лавина. Вот когда вы регистрируетесь, вы попадаете на страничку ленту новостей и сразу видите определенные ограничения. То есть вы попадаете, интерфейс по сути вам должен быть плюс-минус знаком, так как вы попадаете в ленту новостей. В ленте новостей в основном поставщики рассказывают о том, какие они крутые, они рассказывают о том, какие новые товары у них появляются. И сразу по этим ссылочкам, если вас заинтересовало предложение данного э мерчанта, вы можете перейти на эти товарчики, посмотреть. Сразу видите о том, что нет доступа к созданию публикаций. То для того, чтобы создать публикацию, нужно выбрать какой-то из платных тарифов. Вот. Ну, я считаю, что это не э, самая важная функция для того, чтобы начать в принципе, что-то делать. Поэтому наша задача перейти к чему? К основному функционалу. Основной функционал начинается когда? Когда Marketplace начинает подбирать себе товаров. Для того, чтобы выбрать себе товары, у нас есть, по сути, две функции. Самое главное, да, это раздел «Все товары», где вы, если вы понимаете, чего вы хотите, если вы понимаете, да, вы уже разбираетесь в какой-то нише, вы, например, можете анализировать как-то товары, вы понимаете, какие э, товары будут продаваться, обладаете какой-то аналитикой, вы можете пользоваться вот этим разделом. Для новичков, ребят, те, которые еще пока не совсем знают, чего они хотят продавать, да, не совсем понимают, возможно, в рынке, а, возможно, просто ну, доверяют нашей платформе, чего очень круто, да, и многие так делают. Вот можно пользоваться такой функционалом, который называется наборы товаров. Вот, и сейчас этот наборы товаров, наборы товаров, кстати, тоже, да, доступны на платном тарифе. Сори, ребят. Да, значит, мы пользуемся функционалом все товары. Давайте расскажу, что тут самое важное. То есть, в первую очередь, есть фильтр. Да? Фильтры мы можем выбирать по различным параметрам. Можем выбирать по параметру категория. Пожалуйста, здесь мы можем вводить, например, давайте введем, вот я когда-то занимался бойлерами. выделяем, например, категорию бойлеры. Нажимаем применить. И система нам выдает те бойлеры, которые есть доступны наших поставщиков. Также мы сразу, я думаю, самое правильное будет ставить бойлеры, которые есть в наличии. И, возможно, выделены плашкой топ. Здесь мы можем еще поставить там скидка. Это вариант, когда поставщик указал, что у него есть старая новая цена, старая перечеркнута, новая показывается. Также для более, скажем так, профессиональных уже ребят, которые уже знают конкретно, чего они хотят, возможно, понимают размер своего роя, то есть возврата инвестиций в рекламу, да, мы можем здесь выбирать по цене товаров, по прибыли с одного товара и по проценту комиссии, которые вы хотите зарабатывать. Давайте сейчас посмотрим вот в разрезе простого примера, то есть мы хотим бойлеры в наличии, которые выделены плашечкой топ. Напоминаю, плашечкой топ выделяются те товары, которые мы, наш отдел аналитики, считает топ товарами по ряду параметров. То есть, да, это сезонность, это топовая цена, это топовый поставщик, это комплексный параметр, которому, в принципе, можно доверять. Вот, после того, как вы отфильтровали, да, нашли интересующие вас товары, вот вы смотрите, например, вот тот же Юг-контракт, вот водонагреватель Теси Драй. Тесси, кстати, неплохой производитель. Вы смотрите, что его розничная цена 3420 гривен. Вы смотрите, что прибыли с одного заказа вы получите 239 гривен. Если вас устраивает вот этот товар, вы просто нажимаете, выделяете те товары, либо хотите, можете массово выделить, либо конкретные те товары, которые хотите разместить. И ваша задача сейчас добавить э, эти товары, да, нажать вот эту кнопочку. Нажать как? То есть Вы можете их добавить в раздел «Мои товары». Вот он находится у нас здесь. Да, раздел «Мои товары» служит для того, чтобы вы туда сначала заливали весь свой ассортимент, а потом там формировали уже XML-ссылку, выгрузку в ваш магазин, либо там CSV-ссылку. Для чего мы это разделяем? Потому что вот здесь вот неудобно работать там с этими сотнями тысяч товаров, но гораздо удобнее в «Моих товарах» работать, смотреть на цену, да, анализировать, что это за товары, смотреть, что это за поставщик и так далее. Те, кто уже уверен в том, что этот товар должен попасть прямо в интернет-магазин, может нажать пла плашечку «Экспорт товаров». Соответственно, эти товары попадут и в «Мои товары», и сразу уже в ссылку. То есть непосредственно, если ссылка прикреплена к интернет-магазину, они зальются автоматически. Также для массового забора у нас есть функционал, где вы можете выбрать. Вы хотите заливать только отмеченные, те, которые отметили галочкой, либо все отфильтрованные. То есть все, которые есть фильтры. Если вы выберете все отфильтрованные, вам зальются все вот этих вот 49 товаров. Это для чего? Для массовой работы с товарами. В данном случае я отмечаю отмеченные да, и нажимаю кнопочку «Добавить три товара». Система меня спрашивает, вы собираетесь добавить три товара в экспорт товара? Так точно. Добавляем. Все. Вот здесь вот на страничке «Все товары», товары, которые я добавил, добавил… Э Высветились таким вот, видите, заливочка такая розово-красная. Вот. И сейчас мы переходим в мои товары и понимаем, и видим, что они у нас добавлены в кабинет. Так, одну секундочку, у нас как раз prime time сейчас 14.40. Экспорты могут немножечко медленновато работать. Вот, сформировалось. Вот, пожалуйста, мы видим три водонагревателя, которые уже попали в раздел «Мои товары». Следующее, что нам нужно сделать, да, так как я выбирал сразу добавить в экспорт, мы видим вот такую пла плашечку, да, вот такой кубик со стрелочкой, это означает то, что товар уже добавлен в экспорт. Давайте посмотрим, что делать с теми товарами, которые в экспорт еще не добавлены. Вот, например, такой вот черненький кубичек. Мы их выделяем опять-таки, да, можем опять-таки добавить в экспорт все нажать, да, и массово добавить все товары. Либо отмечены, либо отфильтрованные. Функционал повторяется. После этого мы переходим в раздел «Экспорт» и формируем ту ссылочку, которая нам интересна. В данном случае, ну, давайте так, у нас очень много интернет-магазинов, которые созданы на CMS на базе промо. Соответственно, мы генерируем вот эту ссылочку. Вот здесь вот будет кнопочка, здесь уже файлик у нас, ссылочка сгенерирована. Вот здесь будет кнопка «Сгенерировать файл». Не пугайтесь, файл не генерируется моментально. Это связано с тем, что у нас постоянно работает очередь экспорта да, и очередь э, э, обработки и формирования э, э, файла. Вот, соответственно, какое-то время нужно подождать. Но вы можете, там, это может занимать до 5 минут. Если вы, после, после этого у вас появляется вот такое вот э, всплывающее окошко, где вы э, ставите вот это вот автоматически, автоматическая подгрузка изменений по товарам, для вашего сайта возможно потр, потребуется сторонний модуль. Возможно, если вы на WordPress, либо вы на карте, На OpenCart третьем у нас в Хабере разработан модуль, вы можете, я вам покажу, какие контактные данные, куда обратиться за этим модулем для того, чтобы установить. Либо же вот эту ссылочку вы просто копируете, да, нажимаете кнопочку скопировать и вставляете в импорт того же промо. То есть где импортировать, если вы работаете с промо, вы точно знаете. Если вы на какой-то другой CMS, пожалуйста, тоже, я уверен, у вас есть модули импорта товаров. Да. Если же вы работаете по старинке, работаете с Excel, либо CSV, пожалуйста, генерите CSV-файл, вам выгрузится табличка, и вы ее сможете под себя кастомизировать. Единственный минус такой операции – то, что CSV-шка не будет вам автоматически обновлять там, раз в час, например, наличие, цены и так далее. Вам придется это делать вручную. Но, в принципе, тоже для небольшого интернет-магазина это нормально. Ну, то есть Я, я делал так ежедневно в своем интернет-магазине э, на 20 тысяч товаров. Это было, конечно, больно, но… Но приходилось. Так. Значит, давайте так. Вы загрузили уже в свой магазин товары, и у вас произошла сделка. да? У вас кто-то заказал этот товар. Что же делать дальше? Дальше мы делаем вот так. Если у вас не настроена автоматическая передача там, с промом заказов, то тогда нужно осуществлять ее вручную. Пожалуйста, вы находите нужный вам товар. Либо, вот опять-таки, по фильтру по названию товара, да, зачастую. Давайте в объем названия, не знаю, тесси. да, у нас есть. Пожалуйста, нам нашло бойлера тесси. добавляете его в корзину, нажимаете кнопочку. Видите, тут появилась плашечка «товар добавлен в корзину», после этого вы переходите в корзину, проверяете, правильно ли у вас все, Вводите имя покупателя, вводите телефон покупателя, вводите имейл покупателя, проставляете кастомный свой номер заказа, если не проставите, он сгенерируется автоматически, ставите данные по доставке, куда доставлять, новая почта, какое отделение, а также оставляете комментарии к заказу. Например, клиент просит срочно перезвонить или клиент просит доставить до порога квартиры и так далее. И тому подобное. И нажимаете кнопочку «Оформить заявку». Так как это у нас реальный поставщик, а не тестовый, я не буду оформлять сейчас заявочку, вот, но э, могу вам просто показать, что будет происходить дальше. Дальше будет происходить, вот этот заказик у вас сформируется и попадет во вкладку «Заказы», да, и этот заказ вы будете видеть по нем статусы. Вот покажу вам дерево статусов, которые есть в Хабере. То есть вы представляете, да, вот, эти вот этими статусами пользуется поставщик при обработке заказов. То есть он проставляет. Если он проставляет отмену, то он обязательно указывает причину отмены. Клиент передумал, почему передумал. Клиент отказался забирать на новой почте, клиент и так далее и тому подобное. Если он подтверждает, либо у вас у него, либо у вас возникают какие-то вопросы, у нас под каждым заказом реализован чат, в котором вы можете общаться по конкретному заказу. Да? То есть это вы можете писать поставщику, клиент спрашивает, что там с моим заказом, или клиент просит возврат, или так далее, и тому подобное. Вот, по сути, вот когда у вас происходит уже работа с заказами, то вас следующим моментом уже интересует работа с вашими выплатами, сколько же вы э, заработали, да, и здесь вот, пожалуйста, есть такой э, разделчик, называется баланс, мы здесь показываем, сколько вам выплачено за весь период, сколько заказов в обработке, то есть какая ваша комиссия в тех заказах, которые еще в обработке, сколько в обработанных заказах, то есть это те заказы, которые уже выполнены, выполнены, да, и денежки вам уже причитаются, но мы их не выплачиваем. Почему? Потому что Хабер гарантирует исполнение финансовых обязательств. И мы халдируем, вот если кто знает, может быть, система escrow, да, мы халдируем деньги поставщика, то есть мы снимаем эту комиссию и передаем вам только по истечении 14 дней, да, потому как могут быть по украинскому законодательству покупатель, конечный клиент может инициировать возврат средств в полном размере. Вот. Соответственно, доступно к выплате вам становится через 14 дней после того, как эта сумма попала в обработанные заказы. И, как я уже говорил, на пакете Автопилот эта выплата будет осуществляться э, два раза в месяц. Вот. По сути, я вам показал основной функционал. Давайте сейчас перейдем к тому функционалу, который является вспомогательным, дополняющим. Да, вот Очень важно, опять-таки, лента новостей – это то, что мы пользуемся для того, чтобы найти крутого поставщика и крутые товары. Пользуйтесь, очень классно работает, мы всегда говорим о своих новинках. Мы, э, также у нас есть раздел акций поставщиков. Это вот как раз те вещи, которые позволяют вам, маркетплейсам, больше зарабатывать. То есть, пожалуйста, для того, чтобы участвовать в акциях поставщиков, также нужно э, быть на платном тарифе. Вот. Но эта штука очень интересная. Вы можете попробовать, то есть, на минимальном на тарифе автопилот, потом перейти сюда. И ну вот смотрите, сразу, сразу покажу, например, какой, какой здесь функционал. То есть поставщик Дом-Дом говорит о том, что если вы продадите за период с 23.07 по двадцать на 15 тысяч гривен. Сделаете оборот по его товарам, то вы еще гарантированно от него получаете 1300 гривен ретро-бонус. Да, вот это тот функционал, который помогает больше зарабатывать. Итак, ребята, значит, мы говорим о том, что у нас пакет Автопилот полностью позволяет вам работать с минимальным, но самым необходимым функционалом в хабере. Если вы, поработав, захотите перейти на расширенный функционал, пожалуйста, в разделе «Тарифы», есть наши тарифные планы, вот, вы можете оставлять здесь заявочку, менеджер с вами связывается, вы читаете, какие условия и что входит в эти пакеты. Да, то есть пакет M это минимальный вот 350 гривен в месяц, но мы, оплата осуществляется за 6 месяцев, либо за 12 месяцев. Да, и также у нас постоянно происходят различного рода скидки, акции для marketplace. Так что welcome, если кому-то нужно со старта функционал более расширенный, да, и вы уже уверенно себя чувствуете в e-commerce, пожалуйста, переходите на вкладочку тарифы, заказывайте тариф, мы вас подключим, будем сопровождать личным менеджером, давать рекомендации, размещать посты в ленте новостей, доступ к различным крутым поставщикам, личные чаты и так далее, и тому подобное, то, что входит у нас в различные пакеты. Хорошо, ребят. Так, значит, демонстрацию я, в принципе, провел. Давайте опять три минутки уделим на вопросики. Так, подсказывает ли платформа, какие товары лучше всего? Сейчас загрузите за этих 500 возможных. Значит, смотрите, вот еще раз, самые классные товары у нас размещены с плашкой ТОП. Да? И смотрите, еще ориентируйтесь на рейтинг поставщика. Также вы можете для себя забивать свой необходимый уровень комиссии, да, которую поставщик позволяет вам заработать. Вот руководствуйтесь этими параметрами, если вы не понимаете, какие конкретно э, вас интересуют ниши, какие конкретно вас интересуют категории. Также смотрите, пожалуйста, на наши рассылки, на обучающий материал. Вот, все это доступно в пакете Автопилот. Вы можете перейти, ознакомиться с аналитикой по продаже. Да, мы постоянно сбрасываем интересные материалы, кейсы наших клиентов и так далее. То есть, пожалуйста, обращайтесь, мы это все всегда публикуем. Так, э, когда происходит обновление товара в файле? Значит, товары в файле обновляются либо по вашему запросу, если вы дергаете API, либо обновляются, вы у себя на своей стороне CMS и устанавливаете вот эту регулярность. У нас обновляются в среднем раз в час. Так, сколько можно зарабатывать на платформе в месяц? Э, давайте так, вот… Э, э, Сложно сказать именно, сколько в среднем можно зарабатывать, потому что эти пороги ну, огромные. То есть небольшому интернет магазину, давайте возьмем опять-таки среднестатистический магазин на Prom.ua, который у нас э, работает, э, в среднем делают в месяц в среднем делают в месяц там, порядка там, 150-200 заказов. Да? 150-200 заказов. Можем с вами посчитать. Значит, средняя... Э, Средний чек у нас на платформе сейчас это 640 гривен. Средняя комиссия для маркетплейсов это порядка 17%. То есть 108 гривен с одного заказа. Вот мы можем посчитать, 108 гривен мы умножаем там, ну, где-то 200 заказов, да. Вот, пожалуйста, то есть 21 тысячу, то есть можно зарабатывать. Ну да, мы отсюда давайте вычтем еще процент отмены у нас там в районе где-то 27%. Ну вот, наверное, вот так. То есть это, это мы говорим на примере, ну, наверное, микро, такого микро-малого бизнеса. Высокие пороги, то есть, ребят, это ну, сотни тысяч гривен в месяц. Сотни. Так, возможен ли тариф только с API и неограниченной выгрузкой? Это как раз вот в платных тарифах, тариф Excel, которым есть абсолютно все. Конечно, но это платный тариф, естественно, потому что у нас работает наша инфраструктура, наши серверы, обслуживание API, поддержка и так далее, тому подобное, это, ну, естественно, требует денег. Так, Петр, выплаты могут осуществляться на карточный счет физлица, банковскую карту, или нужен расчетный счет ФЛП? Э, ребят, на самом деле ФЛП – это идеальный вариант. Потому что, ну, выплаты осуществляем, э, можно, можно осуществлять на счет карты, да, но так это крайне малый низкий процент, это ну, довольно долгая история с комиссией в, по-моему, платежные системы берут порядка в комплексе за весь спектр обслуживания около 10%. Так что я вам рекомендую, ФОПов у нас открыто в стране, там, порядка 40 миллионов ФОПов, ну, или у вас, или у друга, у кого-то по-любому есть ФОП. Мы, для вас это самое, самый идеальный вариант. Так, напомните, пожалуйста, сколько всего у вас товаров на сегодня. На сегодня у нас... Так, а я до сих пор транслирую экран, да? О, ребятки, прошу прощения. Давайте с экрана уйду. Давайте посмотрим, сколько у нас вот прямо на сейчас, потому что ну, наличие, естественно, оно постоянно у нас обновляется. 869 135 товаров, которые есть в разной степени. Там, ну, товары у нас постоянно какие-то выпадают из наличия. Почему выпадают? Есть, чтобы вы понимали, для Marketplace мы гарантируем выплаты. А Что это означает? Поставщик к нам заходит по депозитарной модели, то есть ложит на баланс Хаберу, да, ну, по сути, на ваш баланс, на баланс маркетплейсов, деньги, которые, с которых мы снимаем вот тот процент, который отдаем вам. То есть, по сути, если у него заканчиваются эти деньги на счету, то мы автоматически приостанавливаем наличие товара на платформе для того, чтобы вы не могли заказать товар поставщика, которого, который не сможет вам обеспечить денежный возврат. Понимаете? То есть мы берем на себя вот эти вот штуки. Следовательно, если вы знаете, что вы заказали этот товар, заказ нормальный, клиент не отказался и так далее, то вы гарантированно получаете эти выплаты, потому как это Хабер по сути обеспечивает за вас. Да, мы берем, консолидируем эти выплаты и выплачиваем вам одним скопом. Алексей, инвестируете ли вы в e-commerce проекты? Можно ли вам написать ФБС с прорывным предложением? Значит... Давайте так, мы, мы сейчас сами на стадии бурного роста, да, и сейчас выходим на новые рынки и сами еще нуждаемся в больших инвестициях, да, для того, чтобы осуществить все наши глобальные проекты. Но в любом случае мне интересно, ну, действительно, может быть, если, если вы хотите, поделитесь, пожалуйста, со мной своей прорывной идеей, гарантирую, не буду ее использовать в корыстных целях, может быть, что-то вам посоветую, не знаю. Так. Хорошо, господа, давайте дальше перейдем к презентации. Так. Регистрируйтесь, сразу попадаете в систему. После того, как вы попали в систему, я вам все показал, что нужно делать. Это очень просто. прям сейчас идите, регистрируйтесь. Так, после э, вот э, наш э, генеральный пиарщик сказал мне обязательно рассказать о том, что есть партнерская программа «Хабер». Господа помощники, ребят, Толь, может ты здесь? Сбрось, пожалуйста, ссылочку на партнерскую программу в чатик для того, чтобы… Ребят, если вы будете привлекать, например, своих поставщиков знакомых, и вы маркетплейс, хотите с ними работать, либо вы поставщики будете привлекать маркетплейсов, пользуйтесь нашей партнерской программкой, мы выплачиваем щедрое вознаграждение за заведение новых участников. Значит, ребят, пакет Автопилот, он довольно автономный, по сути ничего сложного в работе с платформой у нас нет, но иногда возникают ряд операционных вопросов, где-то какие-то завтыки появляются, то есть что делать, застрял на каком то моменте и так далее. Во-первых, мы разработали инструкцию полностью от А до Я для магазинов, то есть она простейшая, понятная, со всеми со скриншотами, с какими-то случаями забавными и так далее. Пожалуйста, вот по этой ссылочке переходите. Презентацию, значит, мы вышлем обязательно всем участникам. Вот. Но в любом случае, э, в хабере. Так, так, так, так. Сейчас. Давайте сейчас я еще назад немножечко вернусь. Инструкция да я для магазинов, вот в хабере во вкладочке, в левой вкладочке, там где наша менюшка, там есть раздел, называется «Вопросы-ответы». Вопросы Переходите туда, там абсолютно собрана вся необходимая информация для работы с хаббером, для маркетплейсов, для поставщиков, абсолютно вся. То есть есть много видеоматериалов. Также у нас на канале YouTube постоянно появляются какие-то новые кейсы. Да, и новые, постоянно какие-то новые интервьюшки с нашими клиентами, где вы можете подчеркнуть для себя много всего интересного. Также обязательно следите за нашими подборками, да, следите за нашими рассылками. Мы постоянно вот, вы спрашивали, как, как определиться с товарами. Следуйте нашим рекомендациям, да, мы как бы плохого не посоветуем. Но, естественно, если какие-то вопросы будут возникать прям очень-очень тяжелые, с которыми вы, вы сами не сможете с ними разобраться, сейчас я вам покажу контактики. Да, и, кстати, во всех письмах, которые мы рассылаем для наших любимых клиентов на пакете Автопилот, указаны контактные данные, также они указаны на странице сайта под названием Автопилот, куда обращаться, если вдруг если вдруг у нас, у вас чего-то не получается. То есть, да, у нас... Вот давайте я вам еще раз покажу вот эту страничку, чтобы вы... Так. На секундочку. Так, интернет-магазин, бесплатный автопилот. Вот, пожалуйста, здесь есть все контактики, которые, по которым вам окажут всю необходимую помощь. То есть, по вопросам технических проблем: техсаппорт, Хабер про, по вопросам, связанным с заказами, автопилот, хабер про, по вопросам, связанным с выплатами, букер, собачка, хабер про. По любым другим вопросам, можете писать на автопилот Хабер Про. Вот, ребят, значит, смотрите: плюс у нас опять-таки вот здесь вы можете оставлять заявочку в службу техподдержки. Да, и техподдержка – это наша гордость, они очень круто реагируют, иногда не справляются, конечно, потому как ну, у нас действительно очень большой наплыв бывает клиентов, которые сразу одновременно много чего спрашивают, так что, ну, возможно, с небольшой задержкой, но обязательно на каждый ваш вопросик будет адекватный ответ, помощь и подсказка. Вот. Также на каждой страничек у нас реализованы различные… Сопутствующие материалы, вы можете на них перейти вот, да и посмотреть, что происходит на этой страничке. По поводу вопросов-ответов, пожалуйста, вот я вам показывал, наша ссылочка на нашу базу знаний в Confluence. Вопросы-ответы поставщикам интернет-магазинов, да, какие документы нужно, сколько товаров я могу загрузить и так далее. Также все инструкции. Вот. Также вот есть учебные материалы, где мы показываем, вот есть ссылочки на различные обучающие видео, и так далее. То, что вам поможет, в принципе, уже непосредственно в работе. Так, и так, возвращаясь к нашей презентации, конечно же, я не могу сказать о том, что у нас есть канал в Телеграме, и мы очень хотим вас там видеть. Приходите, мы стараемся для вас разрабатывать интересный контент, также проводим различные опросы, и вы будете всегда в курсе событий, что у нас происходит. Ребят, кто действительно хочет попробовать себя как marketplace, да, как marketplace, переходите, регистрируйтесь на бесплатный пакет Автопилот. Всех будем очень рады видеть. Мои контактики, пожалуйста, вот моя почта Про Алексей Лужковой, я есть в Фейсбуке. Также можете добавлять, друзья, писать мне напрямую, если что, там какие-то... Возможно, ситуации будут нестандартные, или что, всегда готов э, прореагировать и помочь, чем, чем смогу. Вот. Большое спасибо за внимание. Давайте еще пару минут уделю вопросам. Так, я останавливаю показ экрана. Так, вот коллеги посбрасывали аналитика. Угу зарегистрироваться по пакету. Алексей, инвестируйте, мы уже говорили, чтобы все менеджеры общались с клиентами так, как вы. Теперь стало понятно, что такое хабер. Попробую еще раз. Спасибо, мне очень приятно. Ребята, менеджеры, вполне возможно, мы очень серьезно отбираем менеджеров, которые работают с магазинами. На самом деле все проходят такую тяжелую программу обучения, вот, но, к сожалению, не всегда, не всегда, возможно, есть возможность много и качественно уделить времени интернет-магазинам. Особенно я вам говорил о том, что мы раньше работали э, даже с бесплатными пакетами, как с платными, то есть мы каждому обеспечивали индивидуальную поддержку. Соответственно, ну честно, давайте так признаюсь, не подрассчитали селенок, да, и многие действительно многим... Маркетплейсом мы не смогли уделить столько внимания, сколько требовалось, к сожалению. Модуль OpenCard не подключается по логину и паролю входа в хабер. Толь, будь добр, свяжитесь, пожалуйста, с молодым человеком, Александр. И запросик на саппорт, пожалуйста, бросьте, соедините, чтобы решили проблему. Вполне возможно, смотрите, модуль на OpenCard у нас разработан под третью версию. И здесь важно понимать, что OpenCard – это, наверное, одна из самых модифицируемых CMS-ок вообще существующих. Очень важно, чтобы она не была перепилена на уровне базы данных. Да? Вот с этим могут быть связаны как бы проблемы, потому как ну, мы не можем создать модуль, который подойдет ко всем, ко всем кастомным CMS, к сожалению. Вот, техсаппорт, пожалуйста, обратитесь, коллеги сейчас попросят техсаппорт оперативненько ответить на эти все вопросы. Хорошо, господа, я думаю, если есть вопросики, давайте еще пару минуточек поотвечаю на все ваши вопросы, если у кого есть. В принципе, много сегодня рассмотрели, очень круто. Хорошо, господа, поставьте, пожалуйста, плюсики, кому, кому было полезно. Полезна эта информация. Очень. Для, лично, лично для апгрейда myself, да, для того, чтобы понимать, насколько, насколько качественно мы проводим данное мероприятия. Спасибо огромное. Линочка, спасибо. Ребят, спасибо. Спасибо, засмущали. Хорошо, друзья. Еще раз спасибо за внимание. Переходите, регистрируйтесь в Хабере. Давайте делать деньги. Сейчас самое время. Карантин и так далее. Будем рады всем на платформе. Если что-то как-то непонятно, пожалуйста, обращайтесь по каналам коммуникации, которые я вам показал. Вот. На сайте у нас есть все эти каналы коммуникации, вот в ближайшее время уже задача стоит у разработки, появится непосредственно в страничка в платформе, которая у вас будет все на виду, там все почты, куда писать, по каким вопросам и так далее. Вот. Мы будем стараться вам помочь максимально. Все, спасибо огромное, до новых встреч, приходите к нам на вебинары. Все, до свидания.